Всем привет, меня зовут Макс Риск, это у нас гайд для новичков, смотрите, я вот, вот что вам покажу, прокачал Брюксы на 610 кубков, вроде бы это слабо, скажите почему, ну вы же видите, хэштег 35 местом минус 5, первое место плюс 36, по статистике, Сейчас вам покажу, покажу, потом откроем суточки Так, так, так. Брюкс, брюкс. Две кубков. Все по две и по тысяч Это, конечно, многовато. Точно. Рейтинг нажимаем, смотрим. Тоже 2026. 2078, Двадцать Это значит, у нас жираф, моленинник. Я тоже не знаю. Их еще и всех не изучу. А, Пеппер. Окей, okay, Пеппер, значит давайте откроем сундучки, я сначала маленьким, для приличия, плюс 5 очков. Открытие ящиков, это вроде бы достижение, или это нам умножение, вот я до сих пор открыть, возможно выпадет новый браузер, и я вам скажу, что это правда, открыть золотой ящик, золотой сундук. А кстати... Оли, привет тебе. Вау, у нас Оли выпала. Кстати, да, это значит умножение процентов. Чем больше мы играем, чем больше мы играем в сундучки, тем больше у вас будут персонажей. Поэтому давайте-ка собирайте сундучки и потихонечку открывайте. При этом, Моли. А, блин, какой Моли? А, спасибо большое за улыбочку. 120, чтобы получить 132. Он... Ну, у нас нет их. Давайте заберем приз ежедневным этой миссии. Так, событием. Так, соберем на награду за достижение. Купки тут уже решают. И новый бравлер решает. Хоть как-то. Ох ты. Палач Брюкс. Я бы хотел его, но только слишком дорого. дорогой. 39 тысяч. У нас сейчас 3000. И через 10 дней уже все. Конец этих билетов. Будем заново билеты собирать, скорее всего, или будет ново обнова. Так, значит, 3000. Мне хватит нас маленьких. Зачем мне они? А, -а, -а. знаете, что я вам скажу? Еще один гайд. Вот я так заметил, так куда заходить? По статистике нужно сюда заходить, да. Зайдем персонажем. Давай, нажимайся. Статистику персонажа можно узнать. Сюда нажимаем прогресс нажимаем вот значит у нас только очень мало смайликов у нас один смайлик это лайкосик дальше у нас идет злой смайлик это 900 кубков и все друзья и просто снучки пошли из 2000 кубков 2100 плюс монет по моему да? давайте посмотрим 100 2100 да почти почти скоро китайцы или индийские Геймер догонит. Ну, лучше солу, да? Вот бы нам узнать какая карта. Ну, вспомню Так, где мы? Вот мы с ним. Здесь. Так, давай, давай, куда идти, куда идти. Так, мы на воде. Блин, блин, блин, блин, блин. Вылазим, вылазим. А, бык у нас. Ну, конечно, он неплохо хорош. Так, так, держись. Так, что он еще допустим сказать Какие-то гайды. Блин, ну у него крутая пушка. А, понятно, он нам вместе дает эти пушки крутые. Хопа, наделаем. Так, это у нас, значит, легендарный персонаж. Так, не подходи ко мне. Собираем, собираем. Так, так, так, так, так. Давай, давай, давай, давай, давай. Чем больше, тем лучше карту смотрим. Значит, где уменьшается, сразу идем, а где там меньше уменьшение вот видите красным полосочкам так так так пройти куда бык пошел куда у задыхать что ли? и куда умирать пошел хопа нам так уворот поворот так так Но пока что все нормально поэтому идем где всем именно спрятки поиграем вот тут нужно попрятаться что ты не хочешь предки сыграть У нас есть легендарные пушки золотые кстати да. говорят что Серебряные больше, чем бронзовые, но есть еще клоны бронзовых. Так что можно перепутать. А, я, я, я, я, меня убили, чувак. Куда ты убежал? Я вот не пойму. Куда он убежал? Да. У него еще смальки такие вот. Не, он дразнюка, он дразнюка, эй. Так, смотрите-ка. Прикольно было. Ну что, мы проиграли, вот, блин. Не хочешь с нами, не хочешь, напарник. Нужно настоящего напарника, Они а не вот такие вот фейковые. Минус 2. В смысле, минус 2, а? настоящий настоящих напарников. Вот вам еще один гайд. Ну, это обычный гайд. Давайте тогда одиночную. 16 место. Не, лучше я соло. Я со соло занимает это... Топ-10. Топ-10. Это офигенно. Давайте попробуем. Так, смотрим. 14 место. Ноль кубков, а это тоже офигенно. Так, так, так. Сюда, блин, блин, блин, мне ничего нет. Хочу пушку. Тихо, тихо. Почему я вкусный для тебя? Почему я такой? Так, так, так, забираем. Это значит нас... бронзовая эм... Это значит у нас вроде бы обычный. Так будем называть его по-нашему. Потом идет серебряный, потом идет золотой, Запомнили? А потом идет легендарный. Ну, бывают такие лингтарки, если бы там прокачали у себя пушку, она появляется очень редко, ну и ладно, она появляется. Так, ну ладно. В общем, у нас уже вроде бы это бомбочка серебряная. О, новый бравлер, как и у нас, кстати. Да иди отсюда, а, ты лучник, ясно все с тобой. Это классно, лучники. Они вообще крутые. Так, смотрим карту, идем сюда вот. Давайте в дом зайдем, как в Fortnite, блин, началагает. Это интернет. О, бомочка, одна с бронзовая. Это у нас значит было фейковая серебряная или как я буду называть, или каменная, как Майнкрафт, все так будет проще. Значит, у нас каменная. Ага, идем сюда вот. потом направо. О, золотая, золотая, во -во, во во это легендарная. А ну пошел вон, что ты делаешь? Уйди, он забрал, друзья, он забрал. Он дал мне серебряную, ну а кто ж такой? Блин, уйди, ну блин, ну блин, за что? Иди вон. Не-не-не, не хочу, не хочу, не хочу. Так, у вот, Где карта? А, ясно. Блин, хотел забрать. Я тоже это все не зачем. Это третий предмет. Оружие недоступно. Как я это называй... называется? Капкан? Не, это не капкан. Я вообще не в курсе. Так куда? Кто? Жираф. Ой. Пожалуйста, не идите ко мне. Ну -мо, ну ч ж такие вы злые? Сюда идем, блин, карта сужается. Отдохнем немножко. Так, смотрим, где можно. А, на острове, значит. Тихо. Мы ближним боем можем всех вырубить. Так что ждем. моё зайка. чё ты такое дерзкий, а? Почему я тебе не заметил? Бегом, бегом, бегом. О.. -о, -о. Как там капкан. Вот вообще не изучает. Ну ладно. Так, так, так. Да иди вон, иди вон, все нормально, уйди, пожалуйста. Нет, нет, нет. О, хпшки, хпшки. Блин, тут он пошел, жираф идет. Блин, он ну, жираф любит издеваться над нами. Жираф ему вообще читерский, да. У нас есть жираф, так что все будет нормально. Да е не убивай меня. Ну, ну блин, ну блин. Топ-7 заняли. Золотая пушка. Это Леончик, да, по-моему. А, хпшки мои взял. Вот хитрец как вам гайды нормальные восьмое седьмое место ну хоть какое-то 616 подняли кубки так давайте зайдем менюшку угу. забрать награду Да то можно еще бусты забирать информация лига 4 и сундучки 8 монет легендарные вообще офигенные ес ника что там будет дальше пятый, а когда у нас будет пятый ранг, у нас будут уже линдарки идти, вот и классно у нас будут линдарки, то что надо, а потом уже шестой, пингвинчик, ну все все, давайте уже пойдем или давайте нового персонажа, так будет э, легче, угу. Олим, информация, блин хотела информацию показать, вот спасибо большое, смайлики не, ну прикольно, так это обычные скины один. А, значит, скин один. Ну ладно. Так, значит, урон. Маленький здоровье, нормально. Ловкость. Быстрее даже, чем у пеппер. Так, значит, ну, конечно, нормально. Дальность 220 Тоже неплохо, кстати. Лук берет. А, копье, а вот как называется. Один выстрел. Лук. Снайперский. Снайперский лук, а это офигенно, эй, эй. Так, у нас нет тут лучников да, по-моему? Есть. Лук снайперским Бомба капкан, Мы, конечно, менялись ну ладно. Давай попробуем тебе. оли да? Давай попробуем. Да, все правильно. О, кстати, поставили под этим роликом лайк. Чем больше лайков, тем чаще выпускаем. Вот я вот не знаю, где тут можно тебе накопиться. Смотрите, кустик и сердечко. Что это значит? Лук. Так, так, так. Используем. Нет, ничего. Легендарным, если легендарным. не не ну блин, ну блин, ну пожалуйста, уйди, уйди от меня. Чего я такой вкус тебе, тебя, а? Хоп, блин, косой. Та и ладно. Так. Ну, вот капкан возьму, хоть капкан возьму, хопана. Ну, блин, хоть попадешь а? Знаете, тяжело играть. Так, вот, хопана. Давай, подходи, подходи, подходи. Блин, ну вот косой, косой. Тяжело играть с луком. В общем, а вот копьем легкотня. Да, уже все изучил. Там уже легендарного забрали, убили его или нет? Пока что не, не вижу. Так, так, так, где тут легендарка? Легендарка. Карта сражается бегом-бегом. Я тут целый день сражался с одним чуваком, за зато забрал хилку. Ну это тоже хорошо. Так, куда идти, Не, ну? можно здесь погулять. Давайте погуляем, потом вернемся назад. Блин, блин, блин. Пошел вон. Так, копье у нас длинная, это офигенным. Так, идем сюда. Вау, вау, вау. Ну, блин, ну почему ты здесь, а? Хопана. Блин, блин, блин, уйди, пожалуйста. Не, не, ну за что? И копье капел, и лук еще. Ага, промазнул. Ну, как обычно. Луки тяжело играть с ними. Ну, если вы научитесь, то это, блин, блин, ну, пожалуйста, не подходи ко мне. Да, блин, не умей играть за этих лучников. Я лучше ближнего боя буду. Там есть что-то полезное, как я знаю. Серебряное, тоже неплохо. Это, значит, у нас каменное. Блин, моё... давайте успеем, успеем. Хоть тоже, хоть дополнительная атака. Я... Мне не помешает. Кто это кинул? Кто это кинул? Зачем? Наверное, это лучники кинул. Блин, да-да, вот я увижу, он просто хочет убить меня. Блин, достал меня. Хпшки, регенерация, уходим. Прячемся. Вау, давайте используем эту функцию. Давай, ё -мо, Моли, Оли, Оли, давай, давай. Да, регенерация. Но, друзья, да, это круто, но он слишком слаб. Он только умеет регенерироваться. Тоже, конечно, неплохо. Топ-5. То есть будет жить дольше. Если вы не умеете играть, то вам. Оли пойдёт, совет такой хороший. Оли, ты готов помочь всем? Конечно, нажимаем фитап, получаем награды. Награду, награду хочу посмотреть. Забрать, остались. можно? Давай, давай, Оли, покажи, сколько даешь. 100 монет, ну нормально. Всем спасибо за просмотр, лайкусик. И всем удачи, всем пока.